Все окна в премьере, они трансформируемы, чтобы вы понимали, что вот таким вот образом мы можем менять размер и величину наших окон. В зависимости от того, в каком окне мы будем работать, то окно мы будем делать большим, либо делать меньшим. Это важно понимать, потому что это постоянно придется делать, потому что когда нам нужен будет наш рабочий стол, мы его будем увеличивать как в длину, так и по высоте, когда у нас будет много здесь разных, много различных дорожек там и так далее. Когда нам нужно будет окно просмотра, мы тогда будем его, можем его, его вот таким вот образом увеличивать. Вы можете прямо сейчас по ходу попробовать, как это работает. Итак, мы с вами получили некие файлы, которые мы загрузили в наш рабочий стол. А, вот примерно они так выглядят я сейчас сделал упорядочил их по имени чтобы они располагались последовательно так как они снимались вот здесь есть значок как бы упорядочить файлы э, советую вам тоже если у вас много файлов и вы их загрузили сюда то э, сразу же их сделать упорядочить их по имени вот. и тогда они будут расположены таким образом как они были отсняты Следующая логика работы премьера. Для того, чтобы нам начать э, как бы сам процесс видеомонтажа, мы должны наше видео переместить, один файл переместить из этого окошка, вот это верхнее окно, верхнее левое окошко. Как это делается? Есть два простых способа. Способ номер один. Мы берем мышкой, просто дважды клацаем по файлу, и вот он у нас появляется уже здесь, где мы его можем просматривать мы его можем э, ну уже можем что-то видеть что у нас происходит способ номер два это когда мы просто берем вот я беру следующий файл берем файл зажимаем его мышкой и переносим в верхнее окошко и тогда этот файл заменяет предыдущий то есть здесь может находиться только всего лишь один файл они здесь не складываются не склеиваются они просто заменяют друг друга я хочу поменять файл значит я беру хочу другой файл поставить, значит, я его либо двойным кликом, либо просто вот мышкой зажимаю и перетаскиваю в верхнее окошко и отпускаю здесь. Вот таким образом у меня происходит а, перенос файла в верхнюю часть окна. Теперь давайте рассмотрим управление. Как мы можем управлять теми файлами, с которыми мы хотим работать. Первое, что мы можем сделать, это бегунок. Вот у нас есть синий бегунок. Смотрите, здесь такая есть линеечка. Там, где вы классаете линейкой, мышкой по линеечке, к вам тут же прилипает вот такой вот бегуночек, который Можно тягать туда-сюда. Ну, таким вот образом можем просматривать. Дальше, для того, чтобы посмотреть видео э, в реал-тайме, в режиме реального времени, мы нажимаем на вот этот вот треугольничек, который преобразуется в квадрат, и таким вот образом мы можем плейть да, свое видео. Play и стоп. и стоп. Под него, кстати, есть горячая клавиша. Эта горячая клавиша называется пробел. То есть на, на, нажимаем и на пробел, и у нас пошел play. Нажали еще раз на, на пробел, и у нас э, видео остановилось. Вот таким вот образом. Значит, э, далее еще два момента, как мы можем управлять нашим видео. Смотрите, здесь вот есть э, слева и справа от этого треугольничка есть вот такие, э, как бы тоже, треугольник, ну, такие вот значки. Значит, что это за значки? Это значки, когда мы можем ходить по одному шагу, влево, вправо. Иногда это очень важно, когда нам нужно выставить наш момент непосредственно с какого-то конкретного фрагмента. Вот мы. Делаем пошаговые, влево-вправо по одному шагу. То же самое, горячие клавиши под это дело. Это стрелка влево, стрелка вправо. Попробуйте. Если вы то же самое понажимаете, стрелка влево, стрелка вправо на клавиатуре, то вы сможете ходить по этим шагам. Вот, кстати, по горячим клавишам можете составить себе отдельную, отдельный список и туда вписывать горячие клавиши о которых я буду постоянно говорить итак стрелка влево стрелка вправо это пошаговые пошагово мы можем ходить дальше еще один момент значит что касается горячих клавиш посмотрите на клавиатуру и если вы на на латинские шрифты посмотрите и найдете две клавиши j и l я их еще называю ручки от зонтиков Попробуйте нажать на них э, не только по одному разу, а по нескольку раз Смотрите, если вы нажмете на клавишу L один раз, у вас начинается проигрываться в режиме реального времени Если 2, 3, 4 и еще больше, то у вас что пойдет? Просто перемотка И та же история получится с клавишей J только в, J, только в обратную сторону так что это тоже можете пользоваться этим инструментом, как перемотка. Особенно, если у вас очень длинные файлы, длинное видео, и нужно его быстренько пересмотреть. Итак, с управлением, в принципе, вы уже разобрались, как видео свое можно отсматривать. Можно его на перемотке. Можно бегунком, можно в режиме реального времени, можно по стрелочкам. Кстати, если стрелку влево и вправо вы нажмете и будете держать, то вы можете свое видео просматривать в замедленном действии. Это тоже иногда полезно.